Именно он в известном романе «Булгакова» видел сон, в котором граждан настойчиво призывали сдавать валюту. Никанор Иванович Басой Когда был основан Всемирный банк 1945 год Как называлась самая мелкая вивелица как при Ярославе Мудром назывался налог на совершение преступлений? Продажа. Между понятиями денежная масса и денежная база существует следующее соотношение. Денежная масса превышает денежную базу. Где в качестве брачных объявлений используют денежные банкноты? Китай. Как в народе называют новозеландский доллар. Киви. Какая женщина удостоена портрета на денежных знаках США? Марта Вашингтон. Этот большой красный халат является самым дорогим среди собратьев. С аукциона один килограмм может уходить и за 700 тысяч долларов. Что это? Чай. Как называется крупнейшая компания по продаже алмазов? Де Бирс. Какая валюта используется в Пакистане? Рупия. В какой стране одного утконоса можно поменять на 20 сумчатых крыс? Австралия. Монеты-гитары с золотыми вставками были выпущены в... Сомали. Внешний торговый баланс это разница между импортом и экспортом. Он один из создателей первых в истории браузеров мозаик Марк Андресен. Самым дорогим бюзгалтером от Виктория Secret является Red Hot Fantasy, изготовленный 2000 году. Сколько он стоит? 15 миллионов. Долларов. Какая валюта используется в Таджикистане? Самони. Сколько весит миллион долларов в 100 долларовых купюрах? 10 кг. Полноценные деньги эту. Золотые и серебряные монеты. Деликт это правонарушение. В каком году появилась первая товарная биржа? 1409. Как называется налог, связанный с возом товара из-за границы? Таможенные пошлины. Откуда взялось выражение «идти в гору»? Карточная игра. Продолжительность жизни 100-долларовой купюры. 89 месяцев, Какими деньгами пользовались ацтеки? Какао-бобы. После Октябрьской революции в Якутии совершенно не было денежных купюр. Винные этикетки. Что было написано на визитной карточке Аль Капоне? Торговец мебелью. Что такое Зильбер-Грош? Старинная прусская серебряная монета. Какой период считается золотым веком в жизни Евросоюза? Конец 50-х, середина 70-х. Когда был основан Всемирный банк? 1945 Однажды Каруза явился в банк, забыв документы. Спел, где впервые появилась круглая форма металлических монет. Денег. Рим. Как назывался основной налог на Руси после поражения в войне с монгольскими ханами? Выход. Денежный агрегат М1 включает Наличные деньги и средства на текущих счетах банков. Официальный свод основных сведений. Кадастр. Какому богатому человеку принадлежит следующее высказывание? Богатство это огород. Карлос Слинн Эллу. Немецкий писатель Бертольд Ауэрбах считал, что приобретение Денег требует доблести. искусства. Налог на что был введен в Англии при короле Генрихе VII. Борода. Основные источники инфляции предложения. Рост затрат при производстве продукции. Назовите прозвище богини Юноны. Монета. В каком году Генри Форд представил новую модель Форд А? 1927. Этот термин, обозначающий контроль за деятельностью других юридических лиц. Холдинг. Мошенники срезали кусочки металла с краев монет. Гурт. Что такое ставка рефинансирования? Размер процентов, продлежащий уплате Центральному банку.